Всем добрый день, продолжаем рассматривать программный комплекс Zulogiz 8.0. но ну, и остановились мы на том, что мы отрисовали тепловую сеть. Ну а я немножко рано убрал рисунок, потому что там находятся некоторые отметки, поэтому я ее сейчас обратно передвину, чтобы это все видеть. Так, ну а в конце я уберу. Итак, нам сейчас понадобится ввести исходные данные по потребителям, источнику э по функционным камерам, ну или узлом трубопроводов и магистральным участкам. Так, ну и давайте начнем непосредственно с потребителей для того чтобы вводить данные надо вот найти кнопку слева информация нажав на нее ну и нажав на объект то есть у вас появляется э, таблица базы данных которую нужно заполнять и заполнять для конструкторовского расчета следующими данными так ну адрес узла это уже не, не обязательно так наименование узла ну по идее тоже не обязательно но можем оставить так номер источника пропустим так ну а гидридическая отметка возьмем вот эту линию то есть 250 метров правда есть одно но если мы поставим вот эту отметку то когда будем чертить пизометр нас будет с землей. То есть, если бы это были у вас реальные сети, то, может быть, и обоснованно было ставить вот те отметки, которые здесь вот стоят. А мы поставим относительные. То есть, мы э, вычтем. То есть, отметка источника у нас будет 0. Ну, а из отметки здания, то есть, мы будем считать всегда источник. То есть, ну и в данном случае... У нас получается ну, где-то посередине находится то есть 0.75 с минусом то есть минус 0.75 так дальше высота потребителя для этого вам нужно открыть курсовой так найти таблицу Так, ну и высота вот здесь показано 28 метров. Здание первого. 28 метров у нас высота. Так. Можно вот вводить расчетную нагрузку, ну как я говорил, там, в гигакалориях, либо если бы вы изменили исходные данные в ватах, когда создавали сеть. Так, ну ввиду того, что мы создадим при помощи э, уже расходов то есть поставим расчетные расходы так и нам понадобится еще давление вскипания и статический напор то есть опять открываем курсовой так линию вскипания и статический напор вам нужно открыть пизометр Вон, линия статического давления 329 кПа Так, ввиду того, что нам поставить нужно метров, делим на 10, грубо говоря. То есть, и получается у нас 32,9. Статический напор. 32,9. Так, давление скипания. То есть зависит от температурного графика. То есть в данном случае 374,7 килопаскалей. Ну 37,5 поставим в метрах. И эти значения будут одинаковым для всех. 37,5. Так, теперь. Так, располагаемый напор так как видим что везде у нас стоят элеваторные схемы то есть 15 метров на воде должны обеспечить то есть если у вас насосные то ставится 5 то есть, смотрите по тому пизометру который вы строили так ну а теперь нам нужно открыть таблицы тепловых сетей. Так, ну и в данном случае расход у нас составляет 5,05 тонн в час. Ну и ставим сюда 5,05. Так, если у вас есть э, дома административные, то там скорее всего еще будет расход на вентиляцию приточную. То всегда еще сюда поставить. Но ввиду того, что здесь у нас только жилые дома, значит ставим жилые итак вот мы забили данные сверху ну и снизу так ну и для того чтобы подтвердить введенные данные обязательно нажимаем сохранить ну либо можно нажать на базу она вам покажет что нужно сохранить эти значения то есть вот у нас сохранились так переходим к следующему зданию Опять задаемся наименование ЖД 2. Гидрозическая отметка опять строим относительно. Так, здесь у нас было 0.75. Так, а здесь у нас 251. То есть получается 0.25. Положительное. Так, высота потребителя опять открываем таблицу у нас 16 метров так дальше расчетный расход Опять открываем гидравлический, ищем уже D2, вот он. Так расход 0,71, ну и ставим расход 0,71. Так располагаемый напор опять 15 метров для того, все одинаковое. Так, сохраняем. Так, давление вскипания. Ну, можно поступить просто. То есть открыть таблицу и здесь поставить 37 и 5. И 32 и9. Да, обновить так следующий дом у нас жд3 так опять начнем сверху наивание узла жд3 так гидрозидическая отметка ну, практически такая то есть получается 0,25 разность так высота здания третьего, опять идем на начальную и тоже 28 метров так идем вниз, расчетный расход gd-3 ищем таблицу тепловых сетей вот он gd-3 так расход вспомноситель 2,21 2,21 так располагаемый на пор 15 метров ну либо 5 метров смотрите у тебя что вы задали так можно вот нажать базу пусть то она тоже попросит обновить так ну и задаться 37 5 статическим напором и скипанием 32 и 9 только наоборот статический 32 ,9. давление скипания 37 так возвращаемся обновляем так, ну и остался у нас последний дом, четвертый. Так, наименование узла GD-4, так, геодезическая отметка 0,35 где-то приблизительно. Так, высота здания по-моему тоже 18 метров. 16 16 метров так идем вниз расход в четвертом здании так расход 2 667 2 шестьдесят семь сотых тысячные уже не будем так ну и располагаемый напор 15 метров так опять в базу идем обновляем ну и также давление вскипания 37 пять статический напор с 2 и 9 так давайте войдем в стп потребителям мы уже все задали ну и назовем стп 1 Генезическая отметка ноль так откроем потребителя так 37 пять. И трикс Так, здесь все. Так, в базе у нас осталось. Так, теперь типа фикционные камеры. Так, название у нас у 3 геодезическая отметка так здесь у нас 250 025 то есть минус 05 получается давление скипания 37,5 и 32,9 так обновили так следующее у нас так ну, давайте сразу же давление поставим 37,5 и 32,9 Так, название здесь у нас вот Т1. Гендезическая отметка. Так, минус 0,25, да? Так, сохраняем. Так, ну и последняя у нас камера. так название узла т 2 геодозическая отметка ну тут 258 давайте 0,1 поставим так 37,5 Два девять, так и опять обновляем. Так, это можем закрыть? Так. Ну, и остались у нас последние элементы. Это непосредственно трубопроводы а именно длины то есть нажимаем так ну, наименование начала участка можно задавать то есть там начало участка ут Т3 конец участка ЖД -3. 1. длина трубопровода 16 с половиной метра то есть таблицы ищем Так, коэффициент местного сопротивления трубопровода. То есть гидравлики выбрали эквивалентную длину. То есть, ну и по форму здесь 0,3 взяли. От, от 0 до 0,2 берет. Ну 0,3 взяли, взяли. 1,3 получается. Значит 1 и 3. 1 и 3. так дальше шероховатость трубопроводов тепловые сети тут миллиметрах, до да. 5 десятых так оптимальная скорость вы можете взять либо ту скорость которая у вас получилось по расчетам здесь 0.7 либо можете взять рекомендуемую я возьму рекомендую на полтора так либо линейные удельные или потери давления но лучше взять оптимальную скорость так ну и сортамент трубопроводов То есть здесь вот выбор небольшой и стали и стали и выбираем. Так, запись сохраняем. Так, следующий участок. Опять начало участка ПОТ-3. Так, и ЖД-4. Длина участка открывайте гидравлический расчет. Так, и длина участка 45 метров. Так, коэффициент сопротивления остался без изменения 1,3. 1,3. Так, и самый конец. Шароховатость. Манцелых 5 десятых, на целых пять десятых. В оптимальной скорости я оставлю полтора. Так, ну и сортаем трубопровода. Так, опять обновили. Так, здесь сначала ут 1 и ут 3. похоже вот этот участок 12 метров длина так отец места сопротивления 1 3 1, 3 Максимальная скорость полтора. Полтора. Сортаймент сталь. Так, и шарховаться так давайте следующий участок так начало ctp-1 т 1 так мы ну, по сути это в главной магистрали должно быть так шроховатость ноль пять полтора либо берите из таблицы полтора так ну и сортами турбопроводов обновляем запись так следующий участок у нас начало т1 т2 так длина судя по всему тоже в главном министрали должна быть Да, вот она, то есть двадцать метров. Так, один три, один три, попадающий обратный. Так, шарховатость ноль пять, ноль пять. Максимальная скорость полтора, полтора. Так, следующий участок у нас. FF2, GD2 так 32 метра главной магистрали Так, коэффициент местных местах 1 3 1 3 так шероховатость на целых пять на целых пять так оптимальная скорость полтора полтора так ну и ассортамент так ну и у нас остался последний участок это у нас Т2 и ЖД3 Так, длина участка ищем то есть 21 тут вставка еще какая-то 3 метровая для того чтобы уравнять наверно до разного диаметра 21 метр так коэффициент 1 3 1 3 так прохолодность на 5 прохолодность на 5 так оптимальная полтора либо ставьте ту, которая у вас в таблице так мы ну и обновили так смотрели ничего не забыли нет ну, забыли поставить 1 и 3 вот здесь вот. давайте посмотрим. Это есть, это есть, это есть, это есть, это есть, это есть, это есть и это есть. То есть вот можно так проверить. То есть мы закрываем. Так, это есть, это есть, это есть, это есть. Располагаемый напор ввели. Все остальное тоже вели. ну и проверим здесь то же самое все вели. итак сейчас мы в следующем видео запустим расчет ну и построим пизометрический график. Ну а вот так вот вводятся исходные данные, для того, чтобы посчитать конструкторский расчет, то есть определиться с диаметрами, потерям давления и так далее. Итак, всем спасибо за внимание, кому это было полезно. До следующего видео. До свидания.